Альфа Гейм разработка 2D, 3D игр и приложений. Всем привет! В этом видео уроке мы закончим делать игру для платформы PC, а также сделаем перезапуск игры и другие мелкие доработки. Уважаемые слушатели, у меня к вам небольшое объявление. Данный цикл уроков подходит к концу, но можно еще рассказывать как создать вражеские корабли, эффект прокручивающегося фона и самое вкусное – это переделка игры для мобильной платформы. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь и ставьте лайки под моим видео, чтобы я знал, что они вам интересны. Это будет мне мотивация делать еще интересные видео. И если вы хотите продолжение серии уроков, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а теперь продолжим урок. Начнем с того, что добавим еще два объекта GUI текст. Один нам понадобится для отображения надписи, что игра закончена, а второй для отображения надписи о перезапуске игры. Для правильной организации объектов давайте создадим пустой объект, который будет выступать контейнером для всех наших надписей. Назовем его DisplayText и сделаем ему сброс. Теперь перетянем ScoreText в наш контейнер DisplayText, таким образом, чтобы ScoreText стал дочерним объектом объекта DisplayText. Нам понадобится еще один объект GUI Text для отображения надписи о перезапуске игры. Для создания объекта GUI Text нужно создать пустой объект GameObject, а затем нажав кнопку Add Component добавить компонент GUI Text. Назовем его Restart Text. Изменим его положение, установив в компоненте Transform для осей X и Y значение 1. А также в его свойстве текст напишем Restart Text. Таким образом, Restart Text сместится в верхний или правый угол, и видно его не будет. Все дело в том, что текст по умолчанию выровнен по левому краю, и чтобы его было видно, нам нужно выровнять его по правому краю. Давайте изменим свойство Anchor на Upper Right, а свойство Allergyment на Right. Вот так лучше, но все же текст прилипает к краям. Из прошлого рока мы знаем, что это можно исправить, используя свойство Pixel Offset. Установим для оси X и Y значение минус 10. Вот теперь это выглядит значительно лучше и конечно перетянем Restart Text в Container Display Text. Хорошо, но нам нужен еще один текстовый объект для отображения надписи Game Over. Создадим пустой объект GameObject и назовем его GameOverText. Сделаем ему сброс и добавим компонент GUI Text. В его свойстве текст напишем Game over текст. Чтобы надпись была по центру экрана, в соответствующих свойствах Anchor и Alligman установим значение по центру А в компоненте Transform установим ось X 0,5 а ось Y в 0.6. Также этот объект перетянем в контейнер DisplayText. В итоге у нас должно получиться три дочерних объекта. ScoreText, RestartText, GameOverText и один родительский DisplayText. С текстовыми объектами пока все. Теперь нам нужно отредактировать код. Откроем для редактирования скрипт GameController. Чтобы управлять нашими текстовыми объектами, нам нужно получить на них ссылки а если конкретно, то на их компонент GUI Text. Давайте их добавим public GUI Text Restart Text public GUI Text Game over Text. Кроме этого, нам нужно как-то отслеживать, когда игра закончена или когда пользователь нажал кнопку перезагрузки. Для этого давайте объявим две логические переменные. Private bull game и private Bull Restart. Еще этим переменным нужно установить в начале игры значение по умолчанию. В функции Start напишем следующий код: GameOver равно нулю, Restart равно нулю. Кроме логических переменных установим начальные значения для текстовых объектов. restartText.txt равно пустые кавычки и gameOverText.txt равно пустые кавычки. Присваиваем пустые значения этим переменным, чтобы в начале игры они не отображались. Следующее, что нам необходимо сделать, это отследить такие события, как игра окончена или пользователь решил ее перезапустить. Эти события будут поступать в наш скрипт примерно так, как и при взрыве астероида, когда он сообщает, что уничтожен. Нам понадобится публичная функция, которая будет принимать сигнал о том, что игра окончена. Давайте ее опишем. Public, Void, Game Over. в скобочках текст равно в кавычках GameOver. GameOver равно true. Обратите внимание, эта функция без параметров, а это значит, что для завершения игры достаточно просто ее вызвать. Также мы устанавливаем переменную game_over true. Эта переменная будет нам необходима для того, чтобы выйти из бесконечного цикла после того, как закончится очередная волна астероидов. Поэтому напишем условия в цикле while if game_over скобочка Restart текст. текст равно Press R for Restart. Restart равно true. Brick. Если условие истина, то есть переменная gameOver over равна true, мы выведем на экран сообщение о возможности перезагрузки. Кроме этого, установим для переменной restart значение true. Эту переменную мы используем немного позже, для осуществления перезагрузки. И в самом конце вызовем функцию Brick, для того чтобы прервать цикл и отдать управление следующему оператору после цикла while. Теперь, если игра окончена и мы хотим ее перезапустить, нам нужно отловить события нажатия клавиши R. Отлавливать это событие нужно в функции update. Поэтому давайте напишем следующий код. Public update в скобочках. If restart. If input.getKeyDown. В скобочках keycode.r. Прежде чем продолжить хочу сказать, что функция Sin, которая раньше использовалась в классе Application для загрузки сцены, уже считается устаревшей и рекомендуется использовать функцию Sin из класса SceneManager. Но прежде чем использовать класс SceneManager, давайте вверху нашего скрипта объявим пространство имен UnityEngine.SceneManagement, иначе мы не сможем использовать этот класс. Теперь давайте продолжим и напишем следующий код. SynManager.loadSyn в скобочках. Main, запятая, Давайте разберем этот код. Если переменная restart равно true, а ее мы устанавливаем true, когда выполняется функция game over, то опишем следующее условие. Если нажата клавиша R, то используется класс SceneManager и функцию LoadScene с параметром названия сцены Mine и вторым параметром LoadSceneMode.Single. LoadSceneMode.Single означает, что Будет загружена только указанная сцена, а остальные будут закрыты. В нашем случае у нас только одна сцена, поэтому этот параметр не имеет для нас никакого значения. Но если у вас несколько сцен, между которыми вы переключаетесь, то используйте loadCinMode.attiv. Так, у меня тут закрылась ошибка, сейчас я ее исправлю. Сохраним скрипт и вернемся в Unity. В скрипте GameController мы только что описали публичные ссылки, в слоты которых сейчас перетянем GUI-текст объекты, RestartText и GameOverText. Теперь нам осталось передать в GameController события, когда игра окончена. Это событие наступает при уничтожении нашего корабля. Если вы помните, скрипт DestroyByContact, который присоединен к префабу Asteroid, отслеживает события, когда астероид сталкивается с кораблем. Давайте откроем скрипт DestroyByContact. В блоке кода, где мы проверяем это столкновение после функции Instantiate, вызовем публичный метод Game Over. GameController GameOver. GameController.GameOver Вызов этот метод в объекте GameController цикл while будет завершен, астероиды перестанут появляться и игра будет завершена. Давайте сохраним изменения. Вернемся в Unity и запустим игру. Теперь все отображается как надо. На этом урок закончен, а в следующем уроке мы будем делать сборку игры.